Ютубер, Ютуб там нет, есть нет, сокращенно эти ютуб. Это нет. украл теча, там написано, сокращенно украл теча всем привет друзья с вами на связи как и всегда я дядька ванька и это очередной выпуск пап Mobile приколы это новая рубрика на данном канале на нашем с вами да по папку и хотелось бы максимально ваша поддержка бонусом ко всему этому как бы двигателем да, мотивации сейчас озвучу новую плюшку которая является фишкой этого видеоролика здесь будет одна маленькая пасхалка это будет небольшая всплывающая картинка она будет доли секундная и вам необходимо будет обратить на это внимание, записать этот таймер и под этим видеороликом написать комментарий, э, тайминг, где вы заметили эту пасхалку и приятный какой-нибудь комментарий по теме видеоролика. Самый красивый комментарий получает 100 рублей. Не забывайте прикреплять в скобочках свою айдишку, э, для того, чтобы я вас добавил в друзья и мы с вами пообщались, как вы получите 100 рублей. Всем удачи и погнали смотреть видеоролик. О, мой боже, это же фараон! Зайка, ты моя. Тусовку с бинтами. Погнали, полис, Вау. What the fuck? Всегда мечтал, чтобы меня зайка отбинтовала по полному. Лучше просто. Someone... <къ> Давай еще раз просто. Рано на жопе. Подзаличу запись экрана сделаю Зайка, ты если в тикток там заливать будешь хоть на нас там хоть, хоть как-то немножко хоть писк, немножечко на дай <гублялся> Кто-то из вашей команды использует эмулятор будет. А. Понятно Он эмулятор <гублялся> Активируй Саня, даёшь его что-то? Все, он хочет с нами конкретно. Да, блядь. Да он издевает я не понимаю, где он. Стоят они классика. Да, это тоже... да вы просто скажите, что вы тикаете меня, просто интересно. Зачем нам эмулятор? Мы хотим просто играть с обычным человеком. В смысле? А я же не обычный какой-то. Хоромысли, бля. Ты трансформер какой-то ходячий, что ли? Нет, ты эмулятор, ты играешь с компьютера, нас это не устраивает, понимаешь? Так вы скажите по что сразу пикаете. Просто скажите, Ванёк, бля, ну, так и всякий у насос. Ваня играет с эмулятором, нахер не нужен, блядь. Если а мне дядя образом, написано. это твои личные проблемы? А мне дядя написано. О, нихуя, пусть я 100 миллионов лет хоть кто-то зашел. Это радость, это радость. 100 миллионов лет, звездец, это Блин, много. что у тебя с микрофоном, блядь, что это такое? Это у меня телефон поломанный. Блядь, ебать, у тебя столько микро, у Да нормальный микрофон, у тебя тоже не лучше. Блядь, сука! Почему? Ты Это хелл из деда еще. Ты прикалывайся, блядь. Это Винди точно прикалывайся. Вот ты попал. Вот это ты попал, да? Ждал, прикинь, поплашку ждал. Когда же мы к тебе зайдем? Тебя, на тебя. Сыркачи. Да я просто кидал, блядь. Это гостевой китайский какой-то, а... это Корея. Корея, да. Нихуя. Корей, ебать, у него еще какая-то хуйня. А это халявная вообще выпадает в вот это так. Лобби создашь? Дядя. Ваня, иди. А зачем вам лобби? Будете драться? Ничего себе, у тебя голос прикольный. Спасибо. А вы что, в Тудем ходите один на один? Да, я хочу попробовать почему. Please, follow -up, follow -up. Кому лобби создать? Нам. Нам. <carb> Нам. Formulate. Подожди, это... я тебя добавлю в друзья. Подожди, добавь в друзья. Меня тоже Нет, ты, ты, ты у меня в друзья. Делаешь? Мне вас надо добавить друзья. Да. Да, и потом, а потом. Да, это надо обе создать. Аквариум, да, и акамол. Да, да. А как друзья, ты да. это делаешь, братан? Так, у меня такой голос. И а мне, друзья, давайте. Это тот, давай, что такое положение. А не, я родился е с таким голосом. Такое невозможно. Папа просто шарики гелевые любил надувать. Не, не, возможно, братан, возможно. И туда, а ш... ти... ты, туда а ты не туда А ты не ютубер? Он ютубер. Он ютубер, там, я Сокращенно, AT, YouTube. Это <съем> украл тетю там написано, сокращенно, украл тетю. <съем> <съем> <съем> да блин, а ну, вот. чел, хватит а обманывать вот, ютубер. <съем> нет. Я ж говорю, папа шарик да. делит и надувает, и надул шарик не туда. Вот ты родился я. я такой. Стоп. Ну, не рял? Ну быть такого не папа. может. У тебя, на... Выдал, У, тебя аватарке... У тебя на аватарке стоит. У тебя на стоит. Короче, и как ютубер. Дядя Ваня написано. Это, Это вообще я украла аккаунт за каменную чушь. Ван, я... Давай, подожди, вставай, я... вставай, Давай, Можешь Не уходи, Слышишь, давай. Не уходи, я сейчас в ютубе посмотрю. Подожди, я создавал создавал, вставай. Вставай. Вика, давай, ой, подожди, чел. Что, вариант? Давай. Давай играть. Да, я согласен. Вам каденку создать один на один. Да, да, да. Давай Да. Давай, Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да... Ваш. Это, это добавь... Добавь... Да. добавь его, он будет смотреть, он наблюдателем будет. Я тебя в Ютубе, если найду да из друзей... не знаешь, магазин Гестана, да? Сейчас тебе оставлю Я тебя из друзей не удалю. Я тебя просто, друзья, оставлю. Да, я тебя тоже. От души. Ну блин, Посмотрим а если типа стол, я не ютубер, то ты типа. меня сразу пикнешь. Вот так да, вот это значит, добро за добро, значит, ты с друзей меня пикнешь за лобби, да? Я тебя понял, окей. окей. Если, я Если ютубер, если ты ютубер, я на тебя подпишусь и буду лайки ставить, и смотреть тебя буду. Ну окей. Окей. Я инстаграмер, ребят. Окей, окей. Ладно, давайте, я создаю лобби вам. Блин, ну реально голос у меня такой есть. Сейчас сейчас позову. Болей просто. Хорошо, давай сюда уходим. Давайте, все. У меня такая проблемка. Я, похоже, вас обманул. у меня недостаточно этих очков в плане, чтобы купить вам лобби, поняли? Обманул, получается, соряноч. А можно посмотреть. Ты да. в Ютубе скажи. Так я вас обманул, Саряныч, поняли? Я в клан захожу, у меня, блин, не хватает очков, чтобы купить вам это лобби, прям, сорян, ребят. Я понял, понял. А ты в Ютубе есть? Да нет, нет, обманул я вас. Держи-ка, я посмотрю. Я тоже. Но я вас люблю, спасибо вам, ребят, за нормальное, адекватное общение. Вы, вы лучше, спасибо. Вот есть просто токсики, когда голос меняешь, они такие, фуч, много, говно, там, оскорблять начинают. Чуть ли в гробу не переворачивают маму мою, еще что-нибудь. А вам спасибо, вам спасибо. Хорошего дня, ребят. Он врет! Это ютубер! Это ютубер. Да нет, нормально, я обычный человек. Все, люблю, целую, ребят. Хорошего дня. Он ютубер, пацаны, подожди, подожди. Да я вообще-то тут вам только что исповедь прям сказал. Говорю, извините, ребят. Обманывал с микрофоном, а вы нормальные оказались. Обычно просто токсики постоянно попадаются. Да не бойся, я не токсик. Я сейчас немножко просто такой контент делаю, чтобы проверить рандом. Типа, в основном же сейчас токсиков много, но у меня на канале их полно. Ё, пожалуйста, а? только не удаляй меня друзья, пожалуйста. Да я хочу друга показать. Может? Не буду. Да нет, не удаляй, не удаляй, не удаляй. Спасибо потом. тебе огромное. Я, я буду твои ролики теперь смотреть. А мы в твоём видео выпущу. будем... Сегодня будем. будет, ребята, в 3 часа дня. Вот это видео. Йо, слушай. Если что. А, я, я, видео тебя, будем? я просто тебя Конечно. не знал и не смотрел, теперь буду Спасибо, спасибо, ребят. Ну вот в это вот Давай. это видео выйдет в три часа дня по Москве. Давай, пока. Okay. Пока. Давай, Хорошего пока, дня, брата. ребят. Сори, сори, я хотел реально лобби спасибо. создать. Не, был, не оказалось. А ты, этих. а ты когда будешь играть? Yeah, yeah, yeah, yeah. Давай yeah. когда будешь играть вместе, будем все играть. А ну, покажи, я локалки редко играю. Стены. Я видел, у тебя игра. наверное, фараон, у тебя Нет, нет у меня, есть, у меня только верно. такой есть Я не доначил начала игру Ну не, это нормально Блин, какой ты жок, блин Я честно сейчас в таком шоке Знаешь что, у меня еще была история Я бобра встретил, я еще бобра встречал Ну боберкросс, я его знаю Блин, как Блин, тебе респект за то, что мне просто Я бобру отправил короче в Попросил, пожалуйста, чтобы мне в друзья он не принял. Блин, реально, где диване? Спасибо брат. Ну, бобр, Бабрат, да и... Бабр, ну... yeah, можно я Это? Больше. Тебя оставлю, да. Ты не удалишь? Не, не удалю. Короче, ла... Лан, пока. Да, Давайте, да, хорошего удачи, дня, ребят. Мне уже идти надо. Хорошего семейного благополучия. Спасибо тебе, пока. братан. Пока. Лайк поставим на твое видео. От души. Давайте, счастливо, ребят. Давай, брат. Вот это я понимаю, ребята попались. Вот реально, вот ради такого я готов пилить каждый день по видосу. Почему? Потому что это хорошие, приятные, позитивные эмоции на фоне всех токсиков, которые могут только его сирать про родителей, про ценности и качество человека, да там про помойки, про все вот эти вот. Вот. На фоне вот этих всех отбросов общества вот такие люди как эти, которых я встретил, да, это это очень ценно и приятно. Я надеюсь у них в семье всегда будет все хорошо. Обязательно прожимайте лайк, не забывайте про подписку на канал и не забывайте про колокольчик. Также в этом видеоролике я уже упоминал, есть пасхалка. Кто найдет, пишите в комментариях тайминг, где эта пасхалка. И пишите красивый комментарий, самый лучший комментарий получает 100 рублей, друзья. Увидимся, услышимся, до скорой встречи и пока.